на права человека, и вот один из этих артов нарисовал парень, которому 15 лет. Остальные граффити мы сделали рисунками, которые опубликовали в соцсетях. И в дальнейшем... То есть этот проект закончился буквально неделю назад, и несколько изданий, если они пойдут с нами сотрудничать, они публикуют эти рисунки в своих журналах.